Hmm. А много ли вы знаете о своем любимом iPhone? Как много фишек ты знаешь и применяешь каждый божий день? Всеми известная компания Apple наделила свои устройства таким огромным количеством функционала, что все изобретения не сыщешь, если хорошо не поищешь, но в какой-то степени это даже хорошо. Не правда ли? Так вот, сегодня я подробно расскажу тебе об одной из фишек, которой наделила Apple все свои яблочные смартфоны. Уже интересно? Тогда прямо сейчас заварить чаек, кофеек или что ты любишь покрепче. Поехали! Спонсор сегодняшнего видео утилита 4UK, 4UK одна кнопка и нет пароля, нашел iPhone с паролем, не паникуй, оставь себе, а лучше снеси в ломбард, подробности в описании под этим видео. Всем нам каждый день приходится принимать звонки от любимых друзей, девушки, парня, родственников или неизвестных абонентов, но согласитесь, что как-то скучновато слышать постоянно один и тот же гудок входящего вызова, хотелось бы уже что-то поинтереснее, не правда ли? Недавно я наткнулся на такую функцию, как объявление вызова, в чем ее прикол, во время входящего звонка ваш телефон сам будет объявлять имя абонента вместе с рингтоном, это реально забавно, помимо имени абонента ваш iPhone будет озвучивать эмоджи, описывая их, если таковые имеются, когда я слышу эту озвучку, то настроение просто взлетает на 100 баллов, Кстати, первые мобильные телефоны появились в продаже еще в 1984 году, но стоили очень дорого, по цене недавно вышедших MacBook почти. Так вот, как же активировать данную функцию? Для этого тебе необходимо. Во-первых, зайти в приложение настройки, во-вторых, пролистать ниже и открыть вкладку телефон. В-третьих, в пункте объявления вызова включаем всегда. Теперь, ваш айбо... Ваш айбо... Ваш айбо... Теперь и ваш iPhone будет озвучивать всех абонентов. Все, в общем-то, легко и просто. Пользуйся на здоровье, но аккуратнее. В среднем каждый из нас использует свой телефон более 1100 раз в год. Apple и ее техника полна загадочных и необычных функций, о которых я буду рассказывать в следующих видео на своем канале, поэтому обязательно подпишись, чтобы не пропустить все самое интересное и сочное. Пиши ниже в комментариях, если ты знал о данной фишке уже давно используешь ее. Обязательно делись этим видео со своими друзьями и родственниками во всех социальных сетях, где ты зарегистрирован, что даст тебе нехилый плюс в твою карму. Не скучай, ведь совсем скоро увидимся. До новых встреч, пока!